Разрешите еще спросить, если объяснение тому, что рождаются в одной семье только девочки или только мальчики, в случае есть такое понятие, как кланы семьи. В случае, если рождаются только мальчики, то эта семья, она всегда была теми, кто завоевывал, там забирал, были такими агрессивными воинами, это клан воинов. В случае, если рождаются только девочки, то наоборот сеяли, наоборот сохраняли, наоборот вот если рождаются только девочки, то это клан, ну их называют, это клан, который хранители и служители. То есть это люди искусства, люди точных наук, медицинские работники. В случае, если завоевывать, это работники там, милиции полиции, юристы, адвокаты и так далее, политики, бизнесмены, которые ведут там, перепродажи какие-либо и так далее. То есть вот таким образом это устроено. Кто из какого клана? Существует понятие клана, и вот такая клановость, она передается. Обычно э, клан охотников или клан вот таких воинов, это обычно четвертая и третья группа крови. А кто там собиратели и служители, это первое. А служители абсолютные, то есть служить Богу, служить детям, служить еще кому-то, это первый, второй плюс.